Приветствую всех любителей видеоигр. Решил все-таки пройти до конца сейфу. Вижу цель в Атриуме. Всем занять свои позиции. А, да. Один из больших плюсов нашего озвучку. <laughs> Пусть и синтезатор. Бы <laughs> Но эй. она все равно получше, чем вообще ничего в целом. Так, я тут уже... Тихо-тихо-тихо-тихо. Единственное, что я не помню. Как это самое... По-моему, можно было настраиваться на противника. Кстати, какой у меня счет? 1120, хорошо. Потратил очень много сил, времени на прокачку всех своих талантов. Ой, талантов. На прокачку всех своих способностей. На это правда ушло очень много времени, потому что приходилось проходить заново несколько этапов по несколько раз, чтобы полностью их перманентно изучать. Изучая их перманентно, они открываются у вас навсегда, даже если вы начинаете новую игру. Здесь, мол, я здесь уже был. Это чтобы я смог открыть до конца себе подкат. Мне это очень было надо. А теперь мне нужны три дракона. Так, где-то здесь. Сейчас меня должны радушно встретить. Вот здесь, да, меня с должны радушно встретить. Это я, посмотрите, стоит там, блядь. Не Ты заставляй сосан? меня бедать Так, теперь сейчас к нему бежим. Получился драться? Тихо, тихо, тихо, тихо. Да, блять, больно. Главное, чтобы наружу нельзя. А вот я возьму. Опа. Тихо, тихо, тихо, добивай же не Я не помню, чтобы они раньше падали. Кстати, если честно. Так, но ну у меня... Сколько у меня хпшки то Как писать, сколько у меня жизни? Нет, фоторежиме я не хочу. Так, ну, ладно. давай же. Да это, блин, очки. Так, как блок поставить? Все забывай. как Должно быть где-то здесь. Ага, Всех бежим, нас бежим, ты не лежим. Ух ты, по-быстрых размотал. Ты, ты, ты, ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Оглушение. Да и тем более с ножом, падал. Блин, почему он это Бля, меня тогда отворачивает? Блядь, опять оглушил меня. Блин, а что у них? А где это самая добивка? У меня добивки почему-то нет. Это, кстати, очень плохо. Потому что без добивки мне жизни не дают. Мне нужно найти первого дракона, кстати. И на локации я выяснил. Три дракона так там парни стоят даже даже по-моему ключ карты есть кстати леди проки не хочет чтобы с подножки начнем он не в силах держать тихо блин я хотел отразить они получится а не мне дают сутки сколько купе. блин ну без добивки это не то конечно так тут нож сломался здесь ключ карта наверх где-то должно быть где-то должен быть первый дракон Мне нужно собирать всех трех Моя глупая глупость в том Что я быстро пробегал по обходным путям И пропускал прокачку То есть светилище. Пропускал святилище и тем самым получил Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты Больно, больно Так, берем, бросаем Понятно, хреново дело Хреново дело Ну ладно, один год не столь страшно должно быть тебе нравится вкус поражения бездар да блин я же столько хотел уклониться столько раз пытался и все мимо да блять наконец я уклонился так, ну теперь придется ждать, когда с меня спадет это самое оглушение, потому что если оно опять полностью доберется, мне капец. Жизни опять мало осталось. Я вообще не представляю, как я буду с боссом свой Ух, ты ж ебнешься. Подкат. Да круто. ты ебать! У него есть. Давай, давай, давай, добивочку. Вот бивочка. Тихо. Добивочку да, обязательно. А, уклонился, вообще красота Но вообще лучше сбитый ходить, мое личное мнение Хоть у него урона чуть меньше Нету кровотечения О, светилище Так, у меня 2000 очков, я могу сбросить счетчик смерти Всего два раза могу обновить Маловато Концентрация Прочность оружия Здоровье при тейкдауне Блин, полезная штука Ну и вот это мне сейчас надо очень <мщи> mm -hmm. да блин, и оружие все равно быстро ломается Хотя я уже на двоечку прокачал прочность Так, получается я собрал 2, 4, 6 светилищ Я вот это два раза прокачал Это поп... стоило сначала Блин, он подорожало до 80. тысяч Воу, это я буду долго копить Это эффект парирования Блин, что же мне выбрать? Ну ладно Ладно, счетчик запаса концентрации сейчас прокачаем И в принципе пока хватит Там, где Да, еще? мини-босс есть. Мы его можем мимо пройти, потому что я уже у него был. Отлично, минус один. Отлично, минус два. Блин. Ага, ага. Отлично. Блин, у меня полная хп шка Это после святилища, так? Я, по-моему, раньше не обращал внимания. Это хорошо. Светилище можно оставить напоследок. О, сразу к ней пойдем. Да? Нет, у нее там палка, мы к ней не хотим идти Так, мы взяли одно из трех светилищ Второе наверху А третье где? Где-то еще должно быть светилище Еще бы вспомнить где Так, ладно Блин, мы можем как пройти через нее, так и не проходить через нее Просто знаю, что одно светилище в самом верху Это одно мы взяли внизу Где-то еще одно должно быть и Всего четыре Блядь, я сюда зря зашел. Можно обратно? Блядь, нельзя. Ладно, я понял. Тогда залетаем, залетаем, залетаем. Начинаем со здоровяка. Разучился драться? Блядь, блядь, блядь, больно. Блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. Держит, держит, держит. Козлы. Так, кого мы сейчас возьмем? Кого-то мы сейчас возьмем в ножку. Вот так. Оп. Положи это, не поранится. Блять. Чего мне жизни не дали? Очень плохо то, что... С оружием... Я же прокачал себе урон оружия. С оружием я что наношу правда? достаточно много Хочешь урона. Добавки? У них не успевает набраться тейкдаун. И тем самым... Так, минус дровяк. Еще счетчик смерти заодно. Да, блядь, бездохнет да сдохни ты уже. Так, дайте мне оружие как нибудь Молодые-то да, пока не поранят. Еще, еще да чуть-чуть смерти сбросил. Молодец. Блин, с толпой мне, конечно, сложно сражаться. Они меня начинают оккупировать, блин, со всех сторон. Еще и жизни пофиг восстановишь. Сейчас еще мини-босс будет стопудово, Да. Прекрати свой бессмысленный крестовый поход сейчас. Куроки давно оставила путь жестокости и кровопролития. Им тоже будет сложно, кстати. Развернись и уходи сейчас же. Мне надо вспомнить, где второй дракон находится. Я лишь хочу встретиться с ней. Говорю же, Куроки не будет разговаривать с тобой или кем-нибудь еще. Предупреждаю в последний раз, уходи. Пока к нему, наверное, не подойду. Нет. Он все-таки... Ох ты ж ебать, ему вообще похуй дало я ее зря сломал сейчас. Размазня. Блин, его и этим оглушением не возьмешь. Так, у меня еще не накопилось, жаль. Блин, оружие бы какое-нибудь было у меня. Блин, больно, больно. Отлично. Уф. Отлично, он меня не убил. Так, и где? Ну, вообще, у него должен был ключ-карту вот эту получить. Я зря через него пошел, как я и говорил уже до этого. Мне нужно понять, где еще один дракон. Ну, вообще, можно всех перепинать, попробовать. Я счетчик смерти вроде сбросил. Так, не спеша осматриваемся. Это третий дракон. А где еще один? Блин, может быть, он там дальше? А, ключ. Нет, нет ключа. Я не знаю, где ключ взять. Так, лифт. Ну, лифт мне не нужен. Или нужен, подождите, можно на первый этаж, да? Самый спуститься, да А может быть третий дракон Ну ладно, блин, просто если я пропущу дракона То на следующую локацию я войду Уже не скоро Это второй, правильно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Будет восьмой Так, мне нужно вот Нет, не вот это, мне нужно вот это 2, 4, 6, 8. Да, еще один нужен, чтобы было 9. Либо он дальше, либо это есть. Надо просто вспомнить, где я видел. Первый этаж Второй ниже. Может на первый этаж спуститься. С первого этажа мы сейчас пройдемся. Главное к той девушке не ходить с палкой. Все, все, все, давай, поехали. Можно на первый этаж. Просто первого этажа у меня будет хотя бы. Чего я к ней поехал? Не понял, куда я поехал. А, вот и третий дракон. Ладно. То есть через лифт можно реально быстрее к ней попасть. Хорошо. Хорошо. М -м -м. Я без оружия туда пошел, да, блин. Тогда вот это. Чтобы она меня не оглушала. Но это возраст, надо качать то Видите, у меня возраст 23, надо качать то, что под возраст Мне потом будет недоступно Это 25-летие, это уже совсем скоро это Уже совсем скоро Но я буду потом перепроходить, скорее всего Фух, сейчас будет тяжело, еще и без оружия Все, к ней без лифта можно попасть как -то. Я делают. не хочу сражаться с тобой. Чувство мести. Оно не утихнет здесь. А, хотел просто спуститься. Я встретиться говорю с это конечно. на своем опыте. Теперь уходи, или мне придется сделать это силой. Так, теперь надо думать, как ее отлупить. Она же машет своим длинным копьем. Я еще в прошлой серии, по-моему, показывал. Просто сейчас у меня ушло много... А, кстати, знаете, как можно попробовать делать? Понятно, блядь, сделал нахуй. Ага, я понял. Так, у меня есть... А, вот это. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Блять, блять, больно, больно Да, я с буду долго махаться, это уж точно Да блять Вообще здесь надо уклонение и юзать Но у меня с этим плохо дела Поэтому, как видите, я умираю. Подняться Интересно, во сколько лет я уйду, если вообще смогу победить? Интересно, тебе удалось победить саму смерть? Вообще не можно пробовать не давать бить. Зажать ее попробую Отлично, уклонился Блин, у меня что-то, по-моему, у меня урон повышенный Или что-то мне кажется Блин, я сейчас потрачу все, конечно Но смогу ее хотя бы разочек убить. Это уже будет очень хорошо при, таки, при таком маленьком возрасте 24 года Но в принципе нормально я думаю, в лет 30 я отсюда уйду. Что, не факт. Блин, это что, будет с первой попытки? Неужели. Ну как? Я же до этого пробовал я отсюда, ведь Но не со всеми... Не со всеми тайгдалами, которые я прокачал. Я на самом деле очень много опыта потратил, очень много времени. Я знаю сотни способов так, убить смерти тебя. Тебе прошу. стоило... Тихо, тихо, тихо. Ах, ты ж ебаный. Умирай медленно ух ты блять это было опасно тихо тихо бля как куда мне ты уклоняться? сейчас бля ну пиздец она прям вообще жесткая стала надо сесть поудобнее так ладно хорошо а, надо попробовать ее тихо бля а как мне вниз вот так уклоняться, уклоняться, наверное. да ладно хорошо Блять, блядь. Тихо, тихо. Да что ж такое? Тебе конец. Так, сначала. Блядь. Это будет тяжело, походу. Это будет реально, походу, тяжело. Да сюда я не помню, доходил. Твоя ну, по кончина доходил. все ближе. А, уклонился. Да ударь ты ее, блядь. Да что ж ты. Отлично. Сейчас. сейчас сейчас она разгонит. Угу. А, молодец. Давай, давай, давай, Я обескновлю тебя. Умри. И подножку. Отлично. Блин, а ч он его разворачивает-то, бедно? только хотел уклониться. Ага, отлично. Вроде бы уклонился. Бей, бей, бей ты ее, блядь. Уклонись. Неплохо, неплохо. Так, у нее, Ага, у нее восстанавливается и Тихо, тихо. Да блять уклонись. Бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей. Подножка, подножка, подножка. Давай, давай, давай, давай, давай. Бля, чё за баги появились после обновления? Тихо сейчас хорошо. она прям по мне, по мне. отлично блять сука чуть-чуть не хватает чуть-чуть совсем жизни да ладно я ее сделаю ущерб здоровья. 30 ладно значит в следующий раз я надо будет просто побольше работать спорта. на уклонение отлично победа блять сука сколько 16 минут блять а это все способность тот же самый подкат очень полезная штука ударов в пап. и так далее там подобное. Фу, Фу. Я думаю, это будет не с первой попытки, если честно. А мы сейчас в следующую локацию раз пойдем. Вдруг я ее тоже затащу. Блядь, мне 30 лет. У меня хоть успел несколько способностей, в принципе, прокачать. В принципе, попытка не пытка. 20... Я две локации без единой смерти прошу. Это я просто запомнил, где все драконы находятся. Вообще, здесь я мог побыстрее поступить по-другому. Тоже немножко сокращая путь, но не, уп не упуская святилище. Плюс, э эти, атаки я прокачал все, подсечку, то же самое, хлоский удар, удержание и так далее, и тому подобное. Блин, идет сейчас следующая локация посложнее. Башня. Музей 18 из 19. Я не знаю, где ключ какой-то там находится, но его мы тоже посмотрим. Не знаю, клуб еще один, где ключ. Ну поехали в башню. Пойдем. На самом деле я рад. Очень, очень. А, а напряженность во мне тоже миллион. А где музыка? Да, поехали. Это первый заход сюда. Я еще здесь не разный был. О, здесь меня уже встречают ребята покрупнее. Так, ну ч, на здоровяка побежим сразу? Добро пожар. Да, хорошо. Блин, я должен был его по-другому добить вот тогда. Без меня! Я думаю, они меня бы все равно бы не пропустили. Тихо, тихо, тихо. Сейчас мы им опять с подножки пойдем, потому что это реально решающая штука. Ну я нашел, когда как бы своего. Блять. Сейчас я совмест да, тебя спесь. Ой, ебать! Блять, ну е... Ё... Сука! Подножка решающая, но ну, не ладно. Суки. 34, блять. Можно, можно сразу заново встава. подожди? Начать заново тур. Да. У меня слишком, большой счетчик смерти. Его нужно наоборот как-то сократить. Ну что, попробуем договориться? Не, меня вряд ли здесь пустит договориться. Я уже пробовал во многих же локациях договориться. Их тут уже в начале слишком много. У меня на здоровяка пошло. Я считаю, что не зря. Так, ладно, побежали еще разок. Добро два. Не стоило тебе этого делать. Так, так, так, так, так, так, разгон. Подножка. так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, опять так, так, так, Тихо, так, так, так, так, тихо, тихо. так, так, так, так, так, так, так, так, все, сейчас, сейчас вот она вообще не ожидает. подножка. Ах ты тварь. О, вот еще сам прекрасно. О, да ей похуй на подножку, нихуя себе. Айс, удар в пак? Ладно, я не успел. Блять, я еще промахнулся. Дай мне закончить этот бой сейчас. Да, да, я тоже его закончу. Блять, какая же ты мощная, сука. Блять, ей подножку не получилось поставить. Ой, жизни-то я сколько потерял. Так, ладно, сейчас не спешим. стамин должна восстановиться. Так, здесь ничего интересного. Надо еще обязательно рассматривать локацию, потому что можно что-то пропустить. Так, лифт. Наверное, нужен какой-нибудь код. Да, ключ нужен для лифта. Там что-то вижу. аукцион произведения искусства благотворительный аукцион по продаже произведения искусства галерея куроки получает основную часть финансирования от дзинь фэн это флэр которым заявлено сотрудничество этих двух организаций об аукционе которые они проводили чтобы собрать деньги на торжественное открытие этого места то есть они связаны так пойдем вправо или влево да и значит походу вправо пойдем лифт не работает О, лифт другой работает, а дверь дверь не работает. Хорошо, про лифт запомним. Что мы сами поедем? Да, держу блок, пожалуй. Вдруг кто вылетит. Я уже готов. Ну конечно. Не стесняйся, подойди ближе, чтобы я лучше тебя рассмотрела. Конечно. Ага, силен не хватило открыть лифт, я понял. Так, здесь кто-нибудь есть? На твоем лице нет ни единого шрама. Конечно, я молодец. Ваша семья воистину полна загадок. Я уверена, что Янь будет рад увидеть вас снова. К сожалению, мне кажется, что у тебя не будет такой возможности. <звы> <звы> Ух ты ж, еба! Это что сейчас за магия, черт? Уничтожьте его. Ой, с крысы, со спины, блядь, крыса, она. Мм, еще попади по-моему. Тебе стоило остаться дома. Так. И, -и, И бежим, бежим, бежим. Тихо, тихо. Ты думаешь, я прям пальцем делаю? Да? Блин, у меня стамин кончается. Давай, давай, долупи да ты ее. Тихо, тихо. Отлично, минус один. Блять, ебучий нож. Как много урона, на меня сломает. А я ее уронил, я думал, сейчас Б зажму. Возраст 21, что? Тебе было мало. Что? Я игру сломал? Скажите, что я игру сломал, пожалуйста. Или это что за хуйня? Не понял. Почему у меня счетчик смерти сбросился? Почему у меня счетчик смерти сбросился? Не понял, блядь. Что это за хуйня? По-моему, как то ничего за хуйня? Компьютер ZenFeng. Лично компьютер ZenFeng, чтобы разблокировать его, вам понадобится пароль. Бля, Подождите, а что с моим счетчиком смерти? 21. Я же, когда сюда зашел, у меня же был счетчик смерти. Не понял, что ты нихуя. По-моему, попахил каким-то ебалом, блядь. Да? Мне кажется, да, блядь. Не, может быть это по игре так должно быть? Или я что-то не в курсе? Или я игру сломал? Или она сама сломалась? Или подожди... блять, короче, меня что-то не отпускает. Теперь чувствую, того, что здесь что-то не так. Так, ладно, надо пробежаться, посмотреться. Блин, еще надо понимать, где, где святилище находится. Лифт мне открыть не удалось. Я уже пробовал. Сюда я не могу попасть. Значит, пойдем дальше. Тихо-тихо-тихо-тихо. Всем так, сейчас... занять позиции. Перекрыть ага. все входы и выходы. Перекрыть все входы и выходы. Хорошо, перекрывайте. А, это я к ним спуститься должен? Блин, мне бы на, на бы попасться сразу. Но не фартанулся, Тихо-тихо-тихо-тихо. Мне нужен только здоровяк. Тихо, как уклоняйся, о чем сука. Бля, еще этот крыс. Ой, зато своего отлупил. У него. Мо. Мо. Тихо, счетчик смерти сбросил. Отлично, я молодец. Ух ты, блядь, а ч вас так много-то? Бери бутылку, бросай. Бери нож. Это да ты тварь. тварь. Я, кстати, тоже умею подножку делать, Но еще и умер. М -м -м. А чё, у меня опыт сбросился? Блять, у меня всё сбросилось? Что то здесь не так, если Что правда? Почешь забавки? Бросаем... Так, где еще? Вижу. Я, кстати, даже прокачал перехватывание бутылки. Но я не дам её просто бросить. Мне жаль тебя. И все. Так, хорошо, никого нет. Теперь надо осмотреться. Блин. Я огорчён. Меня рас расстроило вот это, хотя это... Хороший баг Который играет мне сейчас на руку То есть, по сути, если я сейчас буду э, Релизать заново Перепрохождение у меня будет возраст двадцатка. Это самая лучшая возможность Но для первой попытки пока не плохо, я считаю Так, я... а я не смогу, да, открыть, наверное, лифты? Ну да, конечно Ладно, что ты пытаешься ты их открыть? Не, а вдруг получится хоть один открыть? Блин, кстати, это будет хороший попытка. Блять, получилось. Так, подождите. Это как бы быстрый проход, да? Или я могу здесь пройти, правильно? Нет. Блин, я надеялся, что я что-то сломал. Ну, я имею в виду, что какой-то проход для себя открыл. Или еще что-то типа в этом роде. Но, судя по всему, нет. Палка мне будет попроще. Значит, так и должно быть. Все, я понял. Хорошо. оружия тут никакого не наблюдаю значит идем вниз ебать Это что все из золота что ли так упа ну. я вижу тебя мы видим тебя а я тебя нет бежать некуда бежать некуда он там написал уж ты так тихо а, я понял, она сразу вырвется с этого удара. Так, идем наверх. Идем наверх, потом идем вниз. Потому что меня там, блядь, зажали пидоры. Ой, падайте, падайте. Я пока вот здесь вот немножко посражаюсь. Потому что так будет, блядь, поспокойнее в целом. Когда их мало, а немного. Оружие есть какое-то? Так, давай-давай-давай, спускайся, блядь. Конечно. Ой, давай добивочку. Да Бей, да ты... хоть кому ты я дал добивочку? Да, я вообще на самом деле что-то нечестное, мне кажется. Что-то здесь не так. Осторожно. Ч почему у них структура такая большая? Он столько просто удара на наш, как чтобы в целом. Ну ладно, я понимаю, нож. Нож я помню еще с прошлого раза. Как бы структуру, ну, не давал им, опустим, ну, заполнить до конца структуру блокировки, я ее так называют. Потому что на прошлой локации, чаще всего, я всех добивками добивал. Обязательно, блин. И во второй тоже. Так, ну здесь, в принципе, наверху ничего интересного. Где хоть один... Где хоть один светили? Одно светилище? Типа я такой слепой. Типа я их не вижу. Так, ну это лифт. Мы его пока трогать не будем. Меня интересует светилище. Или вообще хоть что-нибудь. Давайте пройдем сюда. Куда можно. Хорошо. Так, Сражайтесь быстро и стремительно. Мы должны действовать решительно и стремительно. О, добивочка правосудия удерживается. Блять, она стала сильнее. Ой, тут мало места. Так, ладно. Тихо, тихо. Давайте сюда. Не вижу ничего, поэтому сделаю так. Вообще, бы сейчас, кстати, счетчик смерти бы сбросил. Тихо, тихо. Блин, ему... На него не работает эта подножка. Блять. Тихо. Отлично. Ты не сможешь бежать, ты да что ж такое-то? Что я там нашел? Убежище. Открытие убежища. Убежище Яня. Похоже, что его строительство финансировано компанией Цифэнь. Здесь перечислены с методики традиционной китайской медицины. Корпорация с гордостью объявляет о продлении партнерских отношений с убежищем. Здесь применяются традиционные методы лечения и ведения, и ведется работа с самыми серьезными заболеваниями. Убежище помогло медицинскому сообществу подобрать для нескольких неизлечимых больных терапию, которая показала невероятный результат. Блять, вот сейчас меня будут плохим выставлять, если это реально, ну, как бы, в целом все потихонечку так происходит. Блин, ни одного светилища не нашел. Да их по три должно быть, ну, минимум их по четыре. Но фишка заключается в том, что одно. Мы можем потерять два ради одного, если используем быстрый переход. Кто-нибудь видел, куда он побежал? Может, в сторону лестницы? Ничего не вижу. А ты? Здесь никого. Ищем дальше. Ждем, ждем, ждем. Проходим теперь. Вот и первое святилище. Хорошо. Первое. Пусть столько времени. Может быть так и должно быть, конечно. 22 года. Стоп. Мы ж прок... А, нет, подождите. 2, 4, 6. чего -то не хватает. По-моему, мы вот это прокачали. Здесь стояла сумма 80, помню. Бля, что-то здесь не так. Хуйня то. Хуйня какая-то. 246. 246. 246, 8,9. И все эти. Я не проходил прошл прошлую локацию. Хуйня какая-то. Какая-то хуйня. Не чистая, если честно. Так, ладно, идем дальше. Зачем ты дверь за собой закрываешь? Как будто это, блядь, беспалево. Так, здесь в документациях ничего интересного. Ага, осталось только открывать... Открывать лифты. Ну, поехали. Выходи и прими правосудие. Я могу добраться до шахты. Поехали. Седьмой отряд, он в шахте лифта. Повторяю, он в шахте лифта. Отправить девятый отряд сейчас же. Девятый отряд в пути. против дороги. Я наведу ага. здесь порядок. Понятно. Очень закрытое пространство. Ух ты ж ебать! Ты Ух ты ебать! Вот это... Блять, неожиданно, очень неожиданно. Еще меня зажал в углу, блять. Да еба. Ну ладно, счетчик смерти 23 года. Блин, вот это вообще жир трис, нормально меня так залупил. Тебе удалось впечатлить меня? Конечно, тебе удалось меня впечатлить. Мы теперь падаем, блядь. Все из-за тебя? Напугали? А зачем так пугать? Как мы ебнулись Это будет больно Опа Вот это у него способности Конечно крутые Это мы где? А будет еще наследие? разлом Посещение, а, посещение верхних этажей отменяется Вместо этого мне придется опуститься глубоко под землю Чтобы найти Дзефень Я чувствую сильный зов, исходящий из глубины этого места Зов Ох, не пришлось бы мне там огребать. Но 20 лет это сильно, блядь. Это меня очень сильно выручило, если честно. Так, я могу как упасть ниже, так и пойти здесь. Ну пойдем. Пойдем честно, как, как есть. А -а. Пич. Ну, я могу махать? Нет, я мог его бросить. Сука, я еще и дурак его потратил. Стоять! Так, ладно, они... Они легкая мишень, поэтому, в принципе, пофиг. Так, жизнь у меня полная. Брось сейчас же. Да блядь! Да ебаный в рот, ты просто и по рукам режешь, и все, и какая нахуй разница. Блять, с ножом вы не можете просто по рукам резать. Какой блок во время ножа? Бля? Или стоп, бля, мне же тридцатка была. А, ну тридцатка у меня была здесь. Или там. Блять, короче, нечестность игры. Не знаю, что произошло. Блин, надо ищите. Как? светилище еще искать надо. И нож бы поменял бы, кстати. Есть еще один? Да, есть вроде. Или нету? нету, всего один. Один мало. Ладно, пойдем еще разочек. Сейчас еще с кем-то сцепимся отвечаем. Ну, я же Заговор. 8 лет назад было уничтожено 5 школ кунг-фу и убиты 4 мастера. Все они были хранителями. Их передала Цзэфэнь. Она все спланировала с Янем и остальными. Так, у Орден самозванцев, присвоивших себе народное достояние. Но правда всегда найдет путь, как и правосудие. Так, я понял. Ух ты! А ты, я смотрю, ты сильная. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, тихо. Самое время теперь тебя резать, а теперь отойти. А теперь сделать вот так. Добей ты ее, блядь. Ну ты и дурак, ой, дурак. Тихо-тихо. А, он же с ножом тоже по ногам режет просто, да? Это твои О, больно, больно, как башке настучало. Ой, жизни мало, а счетчик... Тихо, тих, тих, Не призывай мне сейчас никого. Это вторая. Вторая. Блин, я очков мало набрал. Хотел восстановление концентрации. М -м -м, препарирование. Просто полезная штука. Так... Это максимум. Отлично, это второй. Надо думать, головой просто здесь прокачать, чтобы все прокачать. Здесь, по-моему, 5 локаций. Все прокачать невозможно. В целом. А, здоровье при тейкдауне. Это если мы кого-то take Ну, урон наносим. Лишь максимальное значение структуры. Кстати, ее бы стоило прокачать, но восстановление структуры при успешном уклонении. Кстати, ее хотел, по-моему, уже откидить еще в прошлый раз. Самое время сейчас это открыть. Поехали дальше. Оружия нет. Я все прокачал на оружие, потому что на нем реально делаю ставку. В целом. Оружие прям, ну, полезная штука. Так, влево или вправо? Пойдем вправо. Тихо! Более, чуть не упал. Пойдем влево. Влево я хоть не упаду. Ой, зайдем сюда. Я вообще не знаю, куда я иду. не факт, что правильно. И не факт, что не правильно. Не двигайся. Блин, он вооружен. Так. Тихо, тихо, тихо. О, добил. А, мне меня жизнь не Блять. Я понял. Ой, ой ой куда они сидели Ага, с мечом. Положи это сейчас Блять. же. Взяла, она прям как сказала, так и произошло. Такую другую сторону, пожалуйста. Молодец. Да, блядь, ты че мне мешаешь? Пошла вон. Бросайте оружие, Отлично. сэр. Конечно. Сэр! Нифига себе. Тебе стоило Блин. остаться дома. Ой-ой-ой. Так, ладно. Ждем, когда восстановится наша структура, потому что без нее прям вообще страшно идти. Но сейчас мне вполне достаточно Пусть у меня окружают, лупят, все такое Ну, не сказать, что прям как надо Но вполне себе достаточно И Мне кажется, я иду по самому длинному пути Даже там можно было спуститься Там можно было это, самое то Так, сейчас будет кто-то Нет? Нет, никого Я думаю, босс последний будет прям вообще жесткий Бля, вот чекпоин Только зачем он мне здесь? Для Оп. каждого преступления есть свое возмездие, а для каждого возмездия свое орудие. Мой отец не сделал ничего плохого. Он должен был стараться лучше. Давай, давай, иди сюда сама. Оп! Блядь, ей посол. Так, ладно, хорошо. Блядь, палка сломалась. Нихуя, ты че такая жирная? Ты меня расстраиваешь. Блять, блядь. Блять, блядь, она палки ломает. Так, ладно, попробуем Тихо, тихо, тихо, бери палку Отлично Еще и жизни остались Карт-ключ от лифта Отлично Я, кстати, очень немало так-то всего и нашел Остался еще ключ, еще какие-то вещи еще, Да, еще парочку каких-то вещей И ключ, самое главное Так, нужна новая палка, потому что Я понял, что я пока походу метал в нее палки Они ломались Или они ломались от того, что это самое у меня аж повышенный урон напал. Они же блокируют урон. Они ломались быстрее, чем.. Все получалось сделать. Так. Угу. Их только не, не Блять. Так, ладно, живой. Блять. Вы ч тут поспускались-то все? Надо прыгнуть, да? Долбоёб, я понял. Пиздец. Я думал, он сам прыгнет, если честно. Боя... А, фу. А, даже так. То есть, я упал. Ой, ёб, дур... Ой, дурак! Ой, дурак, бля. Я И упал по вниз. По ком звонит колокол. Ты жаждешь мести? И вернуть былое. Я дурак, бля. Но эти страдания были не напрасны. Твои, мои, даже те, что испытал Янь Мы сделали что-то для блага людей. Мы делились. Ты хочешь это все уничтожить? О, -о, -о, -о с ней будет жестко случится у нас. Мне тебе. Наследию хранителей настанет конец. Теперь У нее руки нет. Прими такая. свое наказание. Так, палка. Иди ко мне. Ух, ты ж твою мать, так ты дойдешь. Так, тихо, тихо, тихо, нихуяно и метает, нормально. Тихо, тихо. Блять, я понял. Да и учи. Что-то случилось. Да, блядь. Чувак она и машет, я охуею. Ждем. Ух ты ж, блядь. Ух ты ж, блядь. Блядь, да как с ней сражаться-то, блядь? Отлично. Да блять, подойди ты, бей по лицу. Блять, больно? Блять, я так и знал, что снизу, а я вниз нажал вернуться. 26 лет. Не, ну игра просто может сломала. Отец не знаю, гордился слышать. бы тобой. Конечно, гордился бы. Блядь. Да, давай так добиваем. А мы ее так, наверное, за один раз не убьем. Ну я так и думаю, у нас руки нет одной. А мы не смогли убить. Сейчас она станет могущественной. Блин, ну пройти две локации за, за проход, вообще, по-моему, прекрасно звучит. Палку сломал. А, мы падаем, блядь. Это мы где? В каком-то измерении, уже. Притяжение, да? Паденько. Тебе нужно смириться. Да мне ничего не нужно, блядь. Мне нужно тебя победить, если честно. Так, ну хоть счетчик смерти сбросили, и то спасибо. Мне бы оружие какое-нибудь бы не помешало. Еще к ним подобраться не могу. Ворота это не мою Так, ладно. Отойдет. Да, сука, как ты вообще попадаешь то по мне? Ладно, я понял, как кажется, к ней можно подойти. Кувырки, все, мо все. Да, ты тварь. Ладно, у меня структура полная. Тихо. Так и живем, бля. Не знаю, как мне подойти, если честно. Меня прям очковывает. Вы вот посмотрите на эти удары, блядь. Да, блядь. Да ты, сука, опять сверху. Снизу ударил. Ненавижу. Я как вспомню этого хуя с палкой, который постоянно снизу бил. Тоже как же меня с него бомбило, блядь. Я уничтожу тебя. Да, да, повожу. давай, конечно, давай, давай, давай. Тихо, тихо, тихо, тихо. Да я же нажал вверх, уклониться, е ⁇ хочешь. Да бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей. Тихо. Тихо. Конечно, блядь. Конечно, сука. Ой, блядь, бесит. бесит меня очень. Добивай ее, добивай, добивай ее. Да, сука, я же вниз нажал, вниз, вниз. Как, я бы уклонился из этого удара чуть справа, получается. Но я бы уклонился. Я и сейчас, сейчас будет стоять еще далеко, сука. Блин. Умри, умри уже. Умирай, умирай. Умирай, я тебе говорю. Я у нее замотал, блядь. Ой, это было больно. Ну, это было с концами больно. Фу, блядь. Да, за... больше мы не успеем увидеть. А Заметьте, кстати, у нас интерьер сильно меняется с каждым прохождением в целом. Мы, в других, мы получается, как минимум открываем другие комнаты. Потому что раньше я не помню эту комнату. Но в ней не появлялись. Я вообще не помню, чтобы я мог в нее зайти. Улицу... А, ну мы появлялись на улице. А, ну мы потому что шли прямо. Все, я помню, нам просто показывают еще в целом другой интерьер. Вообще, я помню, вот я проходил сюда через дерево, да. Просто я неправильно находился. Так, подождите, а сколько всего локаций? Подождите. Где я? Я прошел дерево. Так. А, По-моему, здесь же стол стоял с этим самым. Со всем этим самым. Блять, ученик вот туда зашел. По-моему, у меня реально квартирка-то увеличивается, бля. По-моему, что-то поменялось. Подождите. А, вот, да. Я не туда пошел, что ли? А можно оружие в путь взять в дорогу, нет? Жаль. Так, что нас ждет дальше? Убежище. Вот мы локации прошли. Первая трущоба, второй клуб, третье музей, четвертая башня. Это, скорее всего, последний локация. локаций. Блин, 35 лет. Многовато, многовато. И в башне я взял не все драконики. А почему-то, видите, возраст 20 показывает. 20, 20, 20. Ну ладно, понятно, что тружёпы я закрыл, клуб я закрыл, но музей-то не в 20 закрыл. Ну, если я музей, получается, закрыл не на 20, но ну, башня почему-то теперь тоже 20. Сколько мне сейчас лет? Больше тридцатки. Давайте зайдем. Я хочу посмотреть, сколько мне лет будет. Если сломалась игра, то это весело. Ну, честно. Просто, ну, как бы реально что-то не то. А прошлую локацию не выбираю, потому что у меня все сбросится. Нет, смотрите, такой же возраст. Так, а теперь, если я... Начать этот уровень сначала, да. Может быть, мне просто повезло. Получается, прошлой локацию не перепроходить вообще запрещено. Судя по всему, кстати, на лез. Ну давай быстрее, блин, можно как-нибудь... Нет, смотрите, все то же самое. по просто игра сломалась там, и мне просто фартануло немножко. А, ты отсюда пришел. Все, я понял. Ну да, да, да, это будем заканчивать. Также подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора. Спасибо, ребятушки. Пока.